В одной семье жил кот, 12 лет. Он был спокойным и хозяев слушал. Но круто изменился вдруг сюжет. Кот в одночасье стал совсем не нужен. В семье родился маленький сынок. Конечно, это радость, прямо скажем. Но вдруг пришел с котом разлуки срок. Он был в машину вечером посажен. Не жаль, но все ж подальше отвези. Едва не плача женщина сказала... Но холод в ее голосе сквозил, Хоть кот не уловил его сначала. Мелькали полуночные огни, Бежали километры, километры, И кот оставлен был, А с ним одни просторы И паралистые ветры. Машина, дверью дверь, и унеслась, А он глазил вокруг, не понимая, Что ниточка сейчас оборвалась, И он совсем недалеко от края. И кот пустился смело в дальний путь. Он шел упорно к цели, точно зная, не должен он с дороги то и свернуть, Что где-то ждет семья его родная. Кот шел четыре месяца домой. Он голодал, он мерз, С котами дрался. Но, наконец, устал и чуть живой Он до крыльца заветного добрался. И хоть уже совсем не стало сил, мюкнул кот, охрипший, тише мыши. Он тихо в дом пустить его просил. Хозяин этот слабый писк услышал. Он дверь открыл, и тут же обомлел, жену зовет, смотри, кто здесь за дверью. А кот в глаза им преданно смотрел, и сам себе от радости не верил. Жена сказала, как же он дошел, он мне вчера как раз во сне приснился. Но ну, а коту вдруг стало хорошо, и он к ногам хозяйки прислонился. Ну что делать? Муж ответил ей, пускай живет, раз так, ведь он вернулся. А кот уткнулся в коврик у дверей. Закрыв глаза и больше не проснулся.